музыку родину придаем вон, весело как нежного, с ума никогда, сойти а никто голосовать не идет и вина, и Девочки, здравствуйте. Волосование тут идет. Конечно, с паспорта. Паспорт нужен. Так, а вы в курсе, что Конституцию-то уже выпустили? Мы не агитар. Мы работаем. Я понимаю. То, что много вам заплатили за это. Мы пока не, не получили ничего. Вы будете но Вы можете, можете конечно, нас снимать. Но я вам еще раз говорю, что мы просто обязали вас, да, тут сидеть? Все, спасибо. Вы будете голосовать? Я уже сходила и отдала заявление в ОВЦ. Продаем родину. Так легко продаем родину. С чем же мы останемся, с чем дети наши внуки останутся? Девчонки, так нельзя. Все за нас решили, все уже отпечатали, все продают. А сейчас какие подписи мы собираем? Зачем эти подписи собираем? И так вот наплевательски к этому, ко всему относимся. Деньги получим и пришли сюда и сидим. Много уже проголосовали. Вы сами поправки изучали? Я не дискуссирую. Вы изучали поправки? А люди, которые идут голосовать, вы им что-то объясняете? Я ничего не спрашиваю. Мы не обязаны ничего объяснять. Хочет человек, пришел, проголосовал. Не хочет, никто не заставит. Мы-то ведь не заставляем никого голосовать. Каждый. Вы проголосовали, молодой человек? Хорошее будущее желаете детям. Да, что то всего доброго.